Тема «Правила и технологии постановки целей. Индивидуальные стратегии достижения успеха». Правила постановки цели. Цель должна быть конкретной. Цель должна быть позитивной. Цель должна быть реально достижимой. Цель должна соответствовать вашим убеждениям и взглядам на жизнь, а кроме того, сочетаться с другими целями и не противоречить им. Цель должна иметь четкий срок достижения. В вопросе достижения цели рассчитывайте только на себя. Цель должна быть реально достижимой. Вы должны верить в достижимость своей цели. Правила постановки цели. Цель должна быть конкретной. Опишите свою цель максимально конкретно. Какой должна быть, например, ваша квартира? Если вы хотите купить себе новую вещь, какой цвет, фасон должен быть у нее? Если вы хотите любви, то опишите своего избранника. Если вам нужна новая работа, то напишите какую зарплату вы хотите получать, какие обязанности выполнять, какой должен быть коллектив, должность. Очень полезно визуализировать свою цель, только обязательно нужно представлять себя участником визуализации. Представьте себе, что вы уже достигли желаемого. Почувствуйте свои эмоции, ощутите себя владельцем квартиры, Счастливым супругом или супругой. Уважаемым специалистом на новой работе. Следующее правило постановки цели. Цель должна быть позитивной. Не надо думать о том, чего вы не хотите. Говорите о том, что вы хотите. Если вы не хотите жить с родителями или в съемной квартире, то при формировке цели нужно написать что вам хочется жить в своей отдельной квартире. Выполните следующее упражнение. Постарайтесь в течение одной минуты не думать, например, о белой хромой обезьяне. Вы поймете, что цель с частицей «не» трудно выполнима. Следующее правило. Цель должна соответствовать вашим убеждениям и взглядам на жизнь а кроме того, сочетаться с другими целями и не противоречить им. Так, если вы хотите иметь идеальное здоровье, но при этом не готовы отказаться от выкуривания двух пачек сигарет в день и не собираетесь заниматься каким бы то ни было спортом, то часть вашего подсознания воспротивится и будет всеми силами мешать реализации вашей цели иметь идеальное здоровье. Если вы хотите купить автомобиль и ездить за рулем, но боитесь сложных ситуаций на дороге, то велика вероятность, что автомобиль вы купите еще очень не скоро. Следующее правило. Цель должна иметь четкий срок достижения. Не обозначив срока, вы не сможете реально оценить, достаточно ли сил вы вкладываете. Приблизилась ли заветная цель? или до сих пор она маячит где-то на горизонте. Следующее правило – это в вопросе достижения цели рассчитывайте только на себя. Ваша цель – это ваше дело. Примите как факт, что у других людей свои цели, и они не всегда совпадают с вашими. Это позволит вам сэкономить массу личной силы и энергии. Вы не можете управлять другими людьми, желая, чтобы они изменились или предприняли какие-либо действия. Объект вашего внимания вы сами, поэтому все цели должны касаться вас и ваших действий. То есть, если вы хотите, чтобы начальник повысил вам зарплату, то ничего из этого не выйдет. А вот если вы захотите получать зарплату в два раза больше, это совсем другое дело. Следующая цель – это цель должна быть реально достижимой. Двигаясь к заведомо недостижимой цели, у вас не будет мотивации для ее воплощения. Но при этом нельзя впадать в другую крайность – ставить слишком легкую цель. Достигнув ее, вы не испытаете ни радости победы, ни уверенности в собственных силах. Практика показывает, Лучше всего, когда цель на пределе ваших возможностей. Следующее правило. Вы должны верить в достижимость своей цели. Какова бы ни была ваша цель, если она сформулирована верно и касается именно вас, а не других людей, то она имеет все шансы быть достигнутой. Если все правила постановки цели соблюдены, то можете быть уверены, что ваше подсознание и силы окружающего мира уже работают над ее достижением. От вас требуется немного уверенность в успехе. Просто поверьте и не забудьте воспользоваться теми возможностями, которые вскоре откроются перед вами, тем самым вы покажете, что цель важна для вас и вы готовы предпринимать шаги к ее осуществлению. Алгоритм действия для достижения цели. Первый шаг. Выбрать одну приоритетную цель из списка. Проверить ее на правильность формулировки. Цель ближайшая или до конца года. Записать в центре мишени. Второй шаг. Определите, что будет, если вы эту цель не достигнете. Оцените все минусы. Запишите во втором круге от центра. Шаг третий. Определите, что вы будете делать, чтобы достичь эту цель. Каковы ваши намерения, план действий? Запишите в третий круг. Четвертый шаг. Выберите альтернативы намерения. Определенным, определенными вами в предыдущем пункте. Что вы будете делать, если первоначальные намерения окажутся неосуществимыми или не дадут результат? В любой ситуации есть четыре альтернативы. Это изменить ситуацию, изменить себя, изменить отношение к ситуации, выйти из ситуации. Выберите самое простое для изменений. Пятый шаг. А теперь запишите, что вы делаете, сделаете уже сегодня для достижения этой цели.